Какая, по вашему мнению, команда выиграет в сегодняшней встрече? А, пока что 63% голосов отдано команде Бесперспективняк. На самом деле, я не знаю, как бы, на что, вообще, на что-либо повлияет ли это голосование, но ну и, очевидно, за кого бы вы не голосовали, понятно, и так, к сожалению, кто победит. Ну, Ксанокса пока зарезали, Мадару зарезали, в общем, начинаются какие-то вот беготня непонятные. Looking for work постоянно на Б где-то сидят и ждут ножи. Дожидаются. Дожидаются ножи в спину. Ну, ножики за бесперспективником Какой счет был на первой карте? 16-5 Нет, 16-5 или 16-6 По-моему, 16-5 Да, 16-5 счет был Так, что это? Это смена сторон Ожидаемая абсолютно смена сторон Вообще практически никогда не видел людей, которые выигрывают Ножи Которые выигрывают на жире и неожиданно вдруг начинают в атаке. Но хотят таких справедливости ради видел. То есть это не сильно для меня удивительно. Ну что ж, удачи командам, удачи зрителям. И приятного просмотра зрителям в первую очередь. А... Удачи в первую очередь как раз игрокам. Ну и терпения нам все. А, раскид к точке А. И именно на точку А сейчас Looking for Org будут выходить. Сян Лакес забирает Ксанокса. Далее килл от Лимоныча, вот так вот, довеселились без перспективы акции. Сейчас их будут пинать и убивать их соперники Минус от Найтфула, Лимоныч продолжает уничтожать одного за другим Три минуса уже сделал Лимоныч в соло, вообще, не напрягаясь Ну, бомба... Ай-яй-яй, Заев, ай-яй-яй, нельзя так ошибаться, совсем нельзя Флешечка хорошая. Ну, Найтфул только один минус успевает сделать. Я квадрокилл от Лимоныча, один от Атлантика. Вот так вот. Вот так вот, дамы и господа. Пистолетка легко и непринужденно остается за слабой командой в слабой стороне. Так что те, кто хоронил раньше времени команду Looking for Ork... Э -э, не надо. Конечно, опять-таки повторюсь. Ребята вынуждены будут проиграть. Но, видите? Видите, борьбу они навязывают. Рекон. Смотри, по двоим попал. С каждого по 79. Мадара. 7 пуль потребовалось для того, чтобы забрать Атлантика. Но это же самое главное. Это численный перевес. А, плюс девайс, как минимум, выбитый с а, погибшего Атлантика. Ну, там есть девайсы, конечно, пострашнее, чем МПшка был, которая а, была у Атлантика. А, это Галилы и Калашу Лимоныча. Вот, вот это как бы очень опасно на самом Ох ты, ничего себе. Как хорошо сейчас с дальней дистанции прилетело в бубента. Рикон добивает Ксанакса. My Dream's dead. Добивает Дерти Mind. Да что вообще происходит? Просто кошмар какой-то. Еще один минус с дигла от Дримушки. И третий минус с дигла от Дримушки. Вот так вот, дорогие мои друзья. 1-1. Экономический раунд, блин, с одним скаутом uh, у команды Бесперспективняк зашел и оказался победным. Хуже расклада вещей для Looking Forward не придумаешь, потому что они свою экономику еще толком восстановить не успели, но уже зато поражением в предыдущем раунде восстановили чужую. Педа. Педа, что такое иногда, конечно, происходит, но, к сожалению, надо понимать, что так бывает. Это же Counter-Strike. Тут всякое возможно Ой, десантники какие Мадара просто в шоке Естественно, без минуса Зато Майдримушка май... Не Майдримушка, конечно же, а Майдримс Просто Дримушка не мой совсем а, Но уже трипл килл оформляет Четвертого забирает рекон Пятый перед этим Чуть-чуть ранее умер тоже От рук Найтфула 2-1 Ну, это, в принципе, стандартный раунд для атаки Которая не сильно спешит, так сказать о, как забавно сейчас. 13 зрителей на ютубе, 37 лайков. 1, 3, 3, 7. А киберспортивная цифра, воистину. Выход. Выход. Рекон. Минус. Да это просто все. Это уничтожение, аннигиляция. Все, забей. Просто пакуй чемоданы, уходи. Все, там молотов, Заев в шоке. Горит у Заева все горит, короче, никуда не денешься. Беда, просто там Double Kill от с одной пульки прилетел. Одной пулькой двоих отправил отдыхать. Ну, слишком жестко. Слишком. Я уже не знаю, я бы на месте Looking for Ork ливнул. <laughs> я всегда против этого. Я никогда не одобряю лифт с игры. Но тут я бы, наверное, ливнул бы. Ну, просто потому что если вот так вот меня бы убивали, я бы расстроился. Я бы расстроился, а плохо расстраиваться. А важно очень иметь хорошее настроение на матче. А как бы, когда тебя вот так разносят хорошим настроением, ты навряд ну, ли а, сможешь похвастаться. А, минус от MyDreams очередной раз. У нас Изандра, кстати, сейчас готовится а, вылезти Атлантик. И вылез. Лучше бы там и сидел, блин. 5 в 2. Заев Ксанакс против всей пятерки. Бесперспективной команды, ну точнее как команда-то не бесперспективная, как выясняется, а играть с ними бесперспективно. Важно правильно трактовать, дорогие друзья. Еще один трипл-килл от Майдримса, и на табло уже 4-1. Ну, очевидно, что этот Best of 3, конечно же, не будет таким жарким, потным и красивым, как предыдущий. Я думаю, с этим уже тоже все свыклись все это приняли и поняли. Ну а мы сейчас смотрим за тем, как бесперспективняк показывают крутой уровень игры, а Looking for Ork показывают крутой вот именно прям интерес и подход к матчу. Неважно, что мы проигрываем, мы все равно играем до последнего. И даже в таких, воистину, спартанских условиях еще продолжаем надеяться на какие-то раунды. Рекон минус Ксанакс и последние два игрока Заев вместе с Атлантиком друг от друга очень далеко. Ну, конечно, вырисовывается здесь какой-то движ по направлению точки А Но, правда, какой движ здесь, конечно, может быть Лично я ответить затрудняюсь Учитывая, что и Атлантик сейчас не совсем удачно поучаствовал в контакте с соперником Ой, Найтфул, ой С прострела уронили сейчас Зайва Ну, Атлантика уволили, все Ну, как бы тут прям 5-1 Ну, что, парни, еще попробовать а, смотри, значит, сейчас в этом раунде при счете 5-1 сейчас Майдримс Дэд погибнет. Раз он появился в чате, значит, у него появилось свободное время зайти в чат, потому что его убили. А, пофармить? Фарми, конечно. Ты смотри, там, кстати, нафармил-то уже, а. 14 к 3. 14-2-3. Статистика бешеная просто. О, а вот, кстати, как раз тот самый момент, когда Майдрим погибает. Вот это попадание со скаутом в голову очень неприятное, очень болезненное, смертельное, я бы даже сказал, что уж тут шуточки, шутить там. Все как есть. Да сдохну. <г patio> Но я уже заметил это да. Между прочим, энтрифраг на вас сделали My Dreams Dead. Подставили команду. Оп. Господи, насколько красивая это сейчас пулька была. Ой, вторая койка. Ой, боже мой, не успел спуститься вниз Мадарыч. Ну, красиво развалился сейчас соперников, красиво, чего уж здесь говорить, конечно. Атлантик вместе с Заевым. Заев, кстати, постоянно с кем-то в живых остается, то с Атлантиком, там, то с Ксанаксом, то еще с кем-то. Вот Лимоныч и Дёрти Майнд, я заметил, умирают всегда в числе первых. Это ребята-открывашки. Их задача выходить на какую-то позицию, давать инфу по максимуму. А Заев с Атлантиком пытаются дотаскивать Ну, Атлантик, кстати, два минуса сделал Вот еще и Заев один минус сделал Два АВП остается, между прочим Ну, Рекон это вообще Очень крутой АВП, да, как бы тут уж И говорить нечего Атлантик, кстати, решил в хитрого сыграть Ой, сейчас минус Рекон будет Ой, сейчас будет минус Рекон Ой, минус рекон. Кстати, когда-то я играл на каком-то турнире в Counter-Strike 1.6. Точно такая же ситуация была, и я не убил с глока соперника с авиком. Он развернулся, убил меня. Комментатор с меня просто уссался, а я после этого ушел в дикую депрессию. Потому что ладно бы, я просто лоханулся, а я лоханулся в прямом эфире перед зрителями. Потому что в этот момент... Стример смотрел прям за мной. Ну что, Найтфул один на один с Атлантиком. У Атлантика есть неплохая возможность сделать квадрокилл, сделать четвертый минус и принести второй второй матчпоинт своей команде. Ну, очевидно уже, конечно, откуда ждать соперника и Найтфул. Ну, можно, наверное, выразиться так. На опыте действительно обыгрывает эту ситуацию победой команды. А как иначе могло быть? Ну, очевидно, что... А ты наверняка сделаешь фейк И там плюс-минус 3-4 секунды Откроется соперник Хочешь, не хочешь, он выйдет посмотреть Ты дефаешь бомбу или не дефаешь Тем более, что там АВП Там будет достаточно просто в тебя попасть И ты труп Ну, Скарп, Скарп, лебед появляется Боже мой Интересный подход к выбору девайсов У команды Бесперспективняк Ну, снова Дримушка Снова погиб Снова энтрим, снова на нем. А, хае на 8. Хорошая хае. Ой, хорошая хае. Кстати, Мадара еще и с Ой-ой-ой. 7-1. Просто 7-1. Я даже не знаю, есть вообще смысл сейчас разговаривать о чем-то, то, что сейчас произошло. Квадрокил человек с пулеметом. И да, не все четыре минуса были сделаны с пулемета, но он был с пулеметом. Он только один минус хаешкой сделал. Троих он просто снеги выпережал. Жесть какая-то. Как говорится, попа боль. О, oh. <связь> и в голову. <связь> Просто еще и в голову. Под, под флешку тиммейта. Изейший фраг, камон. Вообще кошмар какой-то. My Dreams Dead минус Зайф. Еще у нас с Аскару только что отработали по Атлантику. Ну, Два игрока атаки. Конечно, не войны в этом поле. И, конечно, это не их война, так сказать который сейчас здесь проходит Но Лимоныч, тем не менее, в кои-то веке не умер в числе первых Пока что Dirty Mind только держит планку И продолжает погибать одним из первых игроков атаки Ну, любит он просто агрессивно играть за это и погибать. Я вот, например, тоже такой всегда был Я не люблю где-то сидеть Я всегда лучше выйду, дам инфу и сдохну Вернее, сдохну и дам инфу Чем буду где-то сидеть в мыша превращаться потихоньку Поэтому такие штуки я понимаю прекрасно, из-за этого и большое количество смертей всегда, потому что в первых рядах всегда выходишь лицом своим торговать. 8-1. Победа в первой половине. Ой, камон, кого я это говорю? Ну, ну, без перспективняк выиграли первую половину досрочно. Ну, а вы сейчас можете сказать, что как-то могло быть иначе. Найтфул. О, начинается... Боже мой, сгорел Атлантик С руки убил А все Это просто уволены Мистер пулеметчик Ксанокс тиммейта от своего в этой Вот непонятно в чем Ой, начинается, все друг в друга стреляют Ну в общем, короче, жесть Короче, жесть Смотри, уже Мадара просто не знает В кого уже стреляет, Соскара тиммейта Убивает, ну нашли за Все, 9-1 ну, это просто... Просто что-то с чем-то. Сверхзабавнейший момент, на самом деле. Матч относительно вот... Вот смотрите, два best of три мы сегодня с вами увидели. Первый дико потный во всем... Мадара да выпендривался. Вот, теперь отдыхаешь. Рекон. Бабах. И минус почти Атлантик. А вот теперь бабах. Хаешечка еще под него. Красиво. Красиво Боже <смех> мой, все, Дети Майнд просто хочет ускорить весь процесс Она говорит, я постоянно умирал ради вас, чтобы вы давали Вернее, чтобы я давал вам инфу, вы, твари, не пользуетесь этим Заев, минус анлаки и один в три Ну, тут, конечно, Заеву не позавидуешь Да и вообще, можно ли завидовать человеку в ситуации в Counter-Strike? Уж даже не знаю Хорошая прицельная стрельба. Попадание все-таки есть по Заеву. Икон. Не попал. Не попал. 18 хп у Заева. Так-то вообще-то... А, тут можно дошутиться сейчас до того, что Заев затащит. Потому что все-таки, ну, 2 АВП. Ой-ой. У... Ой-ой-ой-ой. -ой, -ой, -ой, my dream's dead. Отличный выстрел. 10-1. Ну, короче, это какое-то прям, извините меня... Порно. Ой-ой-ой-ой, Майдрим. Все, готов. Вот это кульбит. Вы видели? Блин, повтора жаль нету. Я бы продемонстрировал вам этот прыжок эпичный еще разочек. Господи, я вот сейчас вижу повтор, как же жестко он подскочил. Ну, вот так вот бывает. Теперь Майдримс отдыхает. Короче, у них это квиты, как говорится, да? Ну, рекон. Он тоже, кстати, отдыхает в своего рода для него, потому что это, по-моему, не тяжелая игра, а как раз-таки именно отдых. Ксанукс. А зачем выбросил пулемет, кто так играл бы на пулемете? Еще один минус от Рикона, это уже третий фраг, кстати, минус от Мадара, и последним остался Заев. Все тот самый Заев, который Специально, мне кажется, всегда остается последним Чтобы затащить Но пока не удается Ну, Молик, это уже прям понятно, да? Что точно никто сюда не придет И точно Точно игроки без перспективника Предполагают Что такое возможно <laughs> Dead outside <laughs> Ну, тут вообще dead по всем фронтам И out И inside просто и ин, и out, точнее. Ну, 36 секунд до конца раунда. Времени для того, чтобы вытащить клатч 1 в 3 предостаточно, в общем. Сверх. Ой, Исламбек, я такое, к сожалению, простите, озвучить не могу, потому что там есть э, запрещенное слово, да. Высмеивающее... Ну, одно слово запрещенное, а второе высмеивающее, да? Вы знаете, что политикой большинства стримерских площадок запрещается такое озвучивать. Ну что, Заев наконец-то доходит до точки. Четыре секунды до конца раунда. Он поборолся. Молодец. 11-1. Ну, нет, анекдотик с хорошей. Просто озвучить я его не могу, но я оценил. Я-то не против таких высказываний. Давайте даже вот так скажу. Как называют афроамериканца, который выпил... Энергетик Активированный. Ну, таблетка такая есть. Дальше вы сами должны догадаться. Uh, my Dreams Dead на этот раз убивает Мадару. Там у них вот постоянно какая-то. Прям раз придет uh, кровопролитная. Каждый раунд просто они по КД друг друга убивают. О-о-о! Ну, Зайв не перестает меня радовать и удивлять красивыми хедшотами. Uh, Unluckis. Пфф, а че так просто-то? А че так просто-то? Это ж было слишком. Дисбалансно. Ой. А у Найтфула-то вы посмотрите, сбоку соперник есть. Вообще в наглую, тут Dirty Mind бегает. <laughs> 11 2 дорогие друзья. Я уже даже забыл, что Looking for Org могут брать раунды, честно говоря. При всем уважении, опять же, к команде, но. Ну, просто попали соперники не по уровню, вот и все. Как делишки? Ильяс, делишки вообще замечательно Прям супер все. Ну, как все супер. Подустал, конечно, за сегодняшний эфир, а в остальном все хорошо. Впервые вижу за сегодняшний вечер, как Рикон промахивается, но вот именно по простому сопернику. То есть бывали моменты, когда он промахивался, но там подвижущиеся мишени, когда в него там обстреливали и гранаты кидали. Да, там были промахи. Но вот чтобы по-стоящему не попасть, это что-то новенькое. Ксанокс äh, забирает MyDreamsDead'а и не успевает уйти, потому что Unlock is... Unlocked Размениваем Оп, еще и пошел а, Поподбирать, полутаться, так сказать Пошел Nightfall, минус Атлантик Ну, по-прежнему есть Dirty Mind и Заев Опасные ребята, черт возьми Сверхопасные ребята, которые Вполне себе сейчас Почти Dirty Mind Затащил, все, все же видели Никто же не будет спорить с тем, что он почти Затащил ну, у Заева 52 секунды до конца раунда. Он в предыдущем раунде чуть не вытащил. Так в этом вообще вполне себе. Мария его там обстреливает, И с Аскара, и с АВП. Ну, это уж, конечно, то, что сейчас на него бегут и лезут. Приведет просто к тому, что Заев убьет всех своих соперников. Вот вам, пожалуйста, еще один. Ну, и по Анлакису информация-то есть. А, да вы ее, как говорится. Но нет... Такое, к сожалению, хоть и произошло, да, вот этот самый момент, когда З Заев мог затащить, но все-таки не затащил 12-2, последний раунд первой половины, и здесь опять-таки поистине Тяжелый раунд и тяжелый вывод мне хочется сделать, что Looking for Work перейдут в сильную сторону и Без перспективняк будут играть в слабой стороне, но кого я обмандываю, это же ведь почти ни на что не повлияет Напротив, бесперспективняк, представьте, как в пятером будут пушить какие-то точки. Это же просто будет изи. Атлантик сделал один единственный минус в исполнении Looking for Work. Пока что других фрагов не поступало. Забрали Мадару. Ну и Заев с Атлантиком остались... Заев только остался один. Ну, снова смотрим за Заевом. Может, он в этот раз затащит. Ну, почему бы и нет. Хотя Клач один в три он не вытаскивал... И маловероятно, что он вытащит клатч 1 в 4 Но вдруг Игроки обороны, главное, просто куда угодно разбежались Они ищут Заева Ну, бомба лежит на коврах Однозначно об этом тоже много достаточной информации есть А вот он и Заев, кстати Но завершающее слово все-таки за реконом. И опять же это 13-2. Простите, дамы и господа, очень жесткий счет. Очень жесткий. Ну здесь, по сути, поражение в пистолетном раунде 14-2. Дальше экономический раунд 15-2 и все. Ну а там уже дальше не важно, будет девайс куплен или не будет девайс куплен, навряд ли этот девайс на что-то повлияет. Но давайте смотреть. Не будем загадывать. Я, конечно, опять же, повторюсь, не думаю, что Looking for Ork удивят. Но вдруг. Но вдруг удивят. Заев вот мог удивить, но не удивил. Опа, здравствуйте. Что вообще сейчас на миду произошло? Почему от команды Looking for Ork ничего не осталось? А, тут Ксанакс, короче, я понял. Ксанакс не хочет выигрывать матч. Не хочет, чтобы это продолжалось. И он просто пошел и уничтожил... Всех. И соперников убивает, смотри, и тиммейтов убивает. Дерзкий человечек. Ну сколько, смотрите, получается, три кила сделала команда без перспективняк. Один из них э, по Ксаноксу, ну и два еще каких-то. То есть, получается, двоих убрал свой же тиммейт. 14-2. Ну, в таком случае все будет еще намного проще, потому что теперь у... пауза зачем-то взята, не знаю, кем и не знаю, зачем вообще зачем ее было брать. Типа это как она называется это? Тактическая пауза, чтобы сбить кураж с команды бесперспективняк, после чего они проиграют. Наверняка именно так и было. Размуть чат, срочно войс чат. Не, э, не обессудьте, товарищ Атлантик, но нет, не, не размучу чат. Пока что, дорогие друзья, давайте я вам озвучу, что будет завтра. Пока у нас все равно пауза, и мы ждем. Завтра. Завтра, завтра, завтра следующие матчи. Здесь записаны, это, господи, а вот. Йо yo против Jenner Side Tactics в 17.00 по московскому времени. И White Flames против Bell Cyber Junior в 20.00 по московскому времени непосредственно. То есть вот эти завтра матчи мы отсмотрим И все проигравшие команды, разумеется, ну просто турнир покинут Останется 4 команды, которые будут играть полуфиналы Полуфиналы мы с вами смотрим во вторник Ну и опять же победители выходят в финал И финал Best of 5 мы с вами смотрим в среду То есть 30, по-моему, первого, если я не ошибаюсь Или 30 числа марта Не помню, короче, ладно Это не суть Пауза закончилась. А матч продолжается. По-прежнему, два игрока стоят у looking for АФК. Это, как я понимаю, лимонч. Кто-то еще. И кто-то еще. Кто стоит АФК? А, и dirти Ну, ребята отказались, видимо. Ого, Ого, отказались, видимо, от продолжения игры. Смотрите, ножом сидит. Презарежет или нет? Нет, не зарежет. Ну, там тиммейты помогли. Тиммейт, точнее, помог. Правда, с запозданием там можно было еще получить финку под спину, на самом деле. Под лопатку. Ну, 15-2, матч В общем-то, и очередная пауза. Пару слов о Бандере. Не, ну я п -п против политических обсуждений в рамках моего канала. У меня канал развлекательный, контр там игровой, какой угодно называйте, но не политический. Единожды я за все это время высказался касаемо этой ситуации всей. И высказался я где-то, наверное, может недели две назад. А после этого сказал, что больше эту тему поднимать на моем канале не буду. Поэтому, в общем-то... А, понимаете, просто ситуация такая, что какое бы мнение я ни высказал, оно будет в пользу поддержки, в пользу поддержки Российской Федерации. Да? Почему? Потому что любое другое мнение я высказать не могу за это уголовная ответственность. А вот и все. Поэтому смысл меня спрашивать? Это же элементарно. Неважно, о чем я думаю. Важно то, что я могу сказать в открытом пространстве или не могу. Вам можно доверять. Я понимаю, что вам, Атлантик, можно доверять. Вам, и вы, допустим, вашей команде и, допустим, даже вашим соперникам и кому угодно. Вашим друзьям можно, допустим, сказать что угодно. Но что на это будет дальше? На это дальше кто-нибудь возьмет, вырежет кусочек, репортнет и здравствуйте. А потом я бегаю от Следственного комитета. Для каких целей мне это нужно? Мы, кстати, Оргу ищем. Как думаешь, Нави возьмут нас? Я думаю, вы, вы слишком круты для них. Тильт. Дэдди два Это вы о чем сейчас? Смотри за мной, сейчас минус 5 дам клип. По тиммейтам минус 5? Или как? Ну давай, ладно. Специально. Специально по просьбе Атлантика. так кстати, смотри, прицел уже на голове тиммейта стоит. Ну, минус 5 по тиммейтам, кстати, дать невозможно, потому что минус 5 по тиммейтам нельзя дать. Вас же не 6. Вас же пятеро. И, соответственно, сделать можно только 4 тимкила. А тиммейты могут потом взять и накидать репортов. Кстати. Готовься. Я во все оружие, уже готов. В предвкушении, так сказать. Чё, не получилось? Нет. Ну ладно, бывает. Может быть, когда-нибудь в другой раз. Минус 4 дал. Точно по тиммейтам тогда. А пятый это суицид, просто разбиться. Не, ну тут же, чтобы суициднуться, надо прям этот, как его. ну. Это же не кил, получается. Во, смотри. Смотри, что, а. Смотри, что. Все, вот и наигрались. Ну, вот <чё> что здесь? О чем речь? О чем речь, и что дальше происходит? Заев у нас на точку Б забегает. Какая вероятность есть в том, что Заев затащит? Около нулевая. Что ж, да, на этом, дамы и господа, матч заканчивается. 2-0 вполне себе ожидаемые для коллектива Безперспективняк. Поздравляю, ребят, с проходом в полуфинал. Команда Looking for Work, увы, но вы, вылетает.